Уважаемые дамы и господа, прежде всего хочу вас поблагодарить за возможность побывать в Шотландии, побывать в Эдинбурге. Поблагодарить за теплый прием. Сейчас только мы были в замке, это, конечно, удивительное сочетание мощи, величия, истории. И у нас была возможность позамотреть послушать детей, как они играли, пели, танцевали. Вот это удивительное сочетание жизни, молодости и корней исторических, оно производит очень сильные впечатление. Я с удовольствием приехал в Шотландию. Я здесь был лет 8 назад, уже точно не помню, примерно 8 лет назад, и мне... Тогда еще очень запомнилась и природа, и очень доброжелательные люди, с которыми пришлось общаться. А сейчас в ходе государственного визита не мог не приехать, потому что, потому что человек, с которым у меня сложились очень добрые и личные отношения, премьер-министр, господин Блеер, он сам родом отсюда, Правда, я вчера спросил у него, умеешь ли ты играть на Волынге. Он говорит, нет, играть не умею, но в Шотландию все-таки съездить рекомендую. И действительно, действительно, это событие. Событие очень приятное в моей жизни, посещение Шотландии Эдинбурга. Мне очень приятно встретиться с людьми влиятельными, представителями шотландского общества и бизнеса. От вас в немалой степени зависит успешное развитие отношений между Россией и Великобританией в целом. Но прежде чем говорить о вещах э, совсем приятных, удаляться в историю, я бы... Имея в виду, что здесь в зале есть представители бизнеса, буквально два слова хотел бы сказать о том, как развивается ситуация с точки зрения экономики в нашей стране. В течение последних трех-четырех лет Россия демонстрирует очень приличные темпы экономического роста. Прирост ВВП за первые пять месяцев текущего года составил 7,1%, а в среднем за три года 6%. Для России это неплохой показатель. Хороший профицит бюджета дал нам возможность значительно снизить налоговое бремя. Это, в свою очередь, раскрепостило отечественный бизнес, создало благоприятные условия для иностранных инвесторов. Их сегодня привлекают высокая доходность Вложение капитала, наличие современного законодательства и стабильная политическая ситуация. Конечно, проблем у нас немало, но мы знаем, как их решить. Именно поэтому уверенно поставили перед собой задачу увеличение за 10 лет ВВП в два раза. Мы посчитали, для того, чтобы это произошло... Нам нужно, чтобы ежегодно ВВП приостал примерно на 7,2%. Как я сказал, за последние три года ВВП страны рос на 6% в среднем. В принципе, эта задача для нас сложная, но выполнимая. Еще несколько назад, лет назад и такие перспективы казались абсолютно невероятными. Однако наша страна развивается достаточно динамично и, должен прямо сказать, реальная жизнь часто даже отстает от планов, которые мы перед собой ставим. В России сегодня открываются огромные возможности для э, национального бизнеса и для наших партнеров из-за рубежа. И, конечно, здесь нужно проявлять инициативу, не дожидаясь официальных соглашений и даже договоров. Конечно, у правительств и политических лидеров своя роль в укреплении контактов между нашими странами, но государства мало что могут сделать, если у таких авторитетных и влиятельных людей, которые собрались в том числе сегодня здесь, не будет стремления сотрудничать, находить взаимные интересы и обмениваться опытом. А такое стремление друг к другу у народов наших стран было всегда. И здесь мой уважаемый коллега, выступая только что передо мной, упомянула об этом. Целые династии шотландцев служили в России, как у нас говорят, веры и правды. Среди них я бы назвал таких выдающихся людей, как Патрик Гордон, первый наставник нашего выдающегося царя-реформатора Петра Великого, князь Барклай-де-Толли, главнокомандующий вой... русскими войсками в войне с Наполеоном, Яков Брюс, фельдмаршал русской армии. Чарльз Камерон, о котором, о котором здесь уже говорили, архитектор. И вот только что при встрече я упоминал одного из наших наиболее уважаемых, почитаемых и любимых в стране классиков нашей литературы, поэта Михаила Лермонтова. Он тоже с шотландскими корнями, его родственники жили в графстве Файв. В России помнят и знают многих из ваших предков, которые сыграли огромную роль, без всякого преувеличения могу сказать, огромную роль в истории российского государства. Меня доставляет большое удовольствие быть здесь, выступать в этом великолепном зале. Здесь, конечно, так же, как и в замке, где мы были, чувствуется история царит. Приятная очень атмосфера приверженности закону, права, легитимность – это фундамент, на котором должно строиться государство и развиваться общество. У нас за последнее время в России очень много для этого сделано. Мы, по сути дела, в значительной степени обновили юридическую составляющую государственного устройства страны. Особенно это касается судебной системы. Мы приняли... Целый большой пакет законов, которые без всякого сомнения можно отнести к фундаментальным. Это э, уголовно-процессуальный кодекс, это гражданско-процессуальный кодекс, это административный кодекс, это кодекс законов о труде, это э, целый пакет э, пенсионного законодательства. Это закон, федеральный закон о статусе судей. Я так подробно говорю об этом именно здесь, потому что это как раз то место, которое располагает к тому, чтобы обменяться информацией по, по этим проблемам. Думаю, что именно в этом историческом зале наиболее уместен разговор о проблемах современного мира, о системе его безопасности и значении международного права. Эти вопросы сегодня выходят за, на первый план. Страница холодной войны закрыта, но мы столкнулись с новыми трудностями, противоречиями и новыми угрозами. Это межэтнические конфликты, международный терроризм, организованная преступность, наркоторговля, экологические угрозы, эпидемии массовые. Это, наконец, угроза распространения оружия массового уничтожения. Их масштаб с каждым годом возрастает. Глобализация сегодня концентрирует все, капиталы, информацию, политику, но в том числе и угрозы. И мы должны адекватно реагировать на эти вызовы. Уверен, что самый эффективный механизм реагирования ⁇ это наша солидарность. Нам могут помочь только наша сплоченность, взаимоуважение, доверие друг к другу. Должен сказать, что весь этот комплекс вопросов постоянно присутствует на переговорах с британским руководством. По многим из них наши взгляды близки, а по некоторым действительно совпадают, говорю это с полной ответственностью. Мы едины в том, что сегодня принципиально важно отстоять не только нормы международного права, но и морально-этические принципы, выработанные многими мировыми сообществами еще до нас. Важно укрепить авторитет и роль ООН, которая остается универсальным инструментом управления международными процессами. Без преувеличения, можно сказать, от того, какой путь обеспечения своей безопасности изберет сегодня мировое сообщество, будет зависеть будущий облик нашей планеты. Уважаемые дамы и господа, в гостеприимной и прекрасной Шотландии, как я уже говорил, я был несколько лет, с тех пор память о прямом и открытом характере шотландцев сохранилась в самом лучшем виде – и должен сказать, что в этом многое есть сходство с народом моей собственной страны, с народом России. Может быть, поэтому нам легко находить взаимопонимание и с премьер-министром, и с одним, еще с одним известным шотландцем, который сегодня занимает заметное место в международных структурах, особенно связанных. С вопросами безопасности я имею в виду, прежде всего, господина Робертсона, генерального секретаря НАТО, с которым у нас тоже сложились хорошие отношения. Думаю, что мы многое сделали в последнее время с точки зрения укрепления институтов безопасности, имею в виду и интеграцию России. Вот в эти структуры мы создали, как вы знаете, хороший мост взаимодействия с Североатлантическим блоком. Я уверен, что сходство характеров между нашими народами в немалой степени будет способствовать развитию деловых связей, дружественных контактов на всех уровнях. И очень рассчитываю на то, что мы вместе, в том числе и с присутствующими здесь сегодня в зале, успешно будем справляться с этой задачей. Благодарю вас за внимание.